Когда лучше бегать утром или вечером. Приветствую вас, друзья! Называется Сергяк Александр, и в этом видео мы поговорим с вами о том, когда лучше бегать утром или вечером. По большому счету не имеет значения. Все зависит от ваших особенностей, физиологических особенностей, забавы или жаворонок и от ваших целей, которые вы выследовать. И тот результат, который хотите получить. Несмотря на то, что большой разницы нет, есть определенные нюансы, которые все-таки стоит учесть. Чем отличается утренний и вечерний бег? Утренний бег он помогает вам сбодриться, получить заряд энергии на весь день. Еще больше утреннего бега заключается в том, что если, к примеру, у вас бег является основным инструментом для сброса веса, то в таком случае утренний бег подойдет вам лучше, чем вечерний. Почему? Потому что вы сожгете больше калорий, чем вечером. Это происходит за счет следующих особенностей. Ночью вы спите и длительное время не получаете э, энергии извне, то вы не едите. Соответственно, утром лучше бегать до завтрака. Таким образом вы сожгете еще больше количество калорий. А если говорить о том, что бегать утром какие-то серьезные дистанции готовиться к каким-то серьезным серьезным стартам к марафону или к полумарафону. Здесь может быть дело в том, что тренировка или пробежка может занимать большое количество времени. И, соответственно, утром, учитывая то, что нужно ехать на работу, это не всегда удобно. Тогда вечерняя пробежка будет самое то. Но лично мне комфортнее все-таки бегать утром. Даже если нужно набегать большие дистанции, мне комфортнее подняться пораньше и сделать всю беговую работу. Еще один нюанс, который касается утренних или вечерних пробежек. Опять же, если вы готовитесь к какому-то серьезному старту, марафон, полумарафон, при большой нагрузке утром, к примеру, если вы готовитесь к марафону, и у вас какая-то активная фаза, вам нужно пробежать, к примеру, там, 20, 25 или 30 километров. После такой дистанции организму необходимо время для того, чтобы возобновить силы. Придя на работу после проделанного 30-километровой пробежки вы будете находиться в таком легком полутрансовом состоянии которое малоэффективно будет для работы соответственно такие моменты тоже стоит учитывать И в этом случае лучше конечно тренироваться вечно ну, либо находить другое время для тренировок когда вам это будет удобно по большому счету, если вы привыкли бегать утром и не пропустили вот такие тренировки, то лучше пробежаться легонечко вечером, чтобы на следующее утро было достаточно сил. Лучше бегать, чем не бегать. Лучше бегать меньше, чем не бегать вообще. Это те основные принципы, которых я придерживаюсь и которые советую вам исполнению. Когда все-таки бегать утром или вечером? Здесь однозначно, однозначно решать вам, в зависимости от ваших целей и результатов. Основные моменты, которые, которые касаются утреннего и вечернего бега, я вам озвучил. И все. Что вам теперь остается? Просто принять решение и сделать выбор. На самом деле, бег является отличным фрессом для снятия усталости. Как бы банально это ни звучало. Потому что бег вечером сжигает накопившийся задний кортизол. Кортизол это гормон стресса. Таким образом вы помогаете своему организму как расслабиться. В процессе бега у вас в кровь выбрасываются эндорфины, гормоны счастья, и вам становится легче и веселее. Это еще один инструкция вечернего бега. Утренний бег вас заряжает и тонизирует на весь день. Вечерний бег, условно, вам помогает успокоиться. Но смотрите, не переобсердствуйте, чтобы не получилось так, что вечерняя пробежка будет зарядом в энергии на последующие несколько часов и вы не сможете уснуть. Тут нужно знать особенности своего организма. И опять же, в который раз повторюсь, это важно. Знать, каких целей, какие цели вы преследуете. Друзья, на этом у меня все. Если видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до новых встреч в следующих видео. Пока!